Попавший Николас Боутон. Попавший Маргарет Волтсон. Попавший вознаграждение. Попавший Элис Уайт. Два года. Гудрявые светлые волосы, зеленые глаза. Попавший Дженни Скот за політия без вести. Стоп, держи там... Это... О нет, это не тот купажи -то бедности может это какой-то часть окружающей среды тело тут уже лежит давно И здесь нет объяснения тут не единственный по большей скорее всего определенно он Какой-то житель. Пьян. Это в дыры. Похоже на грибок.